Приветствую друзья, приветствую партнеры! на связи Дэни Инвестор. Сегодня я вам расскажу про интересную возможность, проведу обзор креативного проекта и расскажу подробно, как здесь можно заработать. На собственном примере покажу, как инвестировать, поэтому досмотрите видео до конца, обязательно подпишитесь на канал, колокольчик нажмите. В телеграм новости подпишитесь, ссылка выше в описании, чтобы быть всегда в курсе новостей. Друзья, итак, сегодня у нас гость передачи Крипто Асселератор, ребята. Итак, давайте начнем, не будем терять время, короткая презентация, как здесь участвовать, как заработать. А Если сейчас принять участие, то можно сделать за короткие сроки сотни процентов прибыли. То есть схема здесь следующая. Зарабатываем на росте монеты АЦЦ, вокруг которой уже начался реально огромный ажиотаж. Много сюда заходит людей, достаточно креативный проект подобных вот реально не видел поэтому приму пожалуй здесь участие вот поэтому я думаю вам понравится стараюсь не пропускать таких креативных проектов поскольку предыдущий предшественник Маккен дал отлично заработать сегодняшний проект не является копией абсолютно то есть это абсолютно по-своему индивидуальный проект по стилю поэтому почему бы и не давайте участвовать как всегда по традиции объясню куда нажимать по различным нюансам пробежимся и сделаю инвестицию Монета ACC здесь является неким ускорителем майнинга монеты WEC WEC крипта которую э, относится к сообществу WebTokenProfit. Сам же этот проект, WebTokenProfit, существует достаточно долго на рынке, около полутора лет, и разрабатывает различные проекты для своей экосистемы. Аудитория у них достаточно активная, живая, разработчик открытый и проводит регулярно вебинары. Отлично, я считаю, здесь очень много плюсов. Я высмотрел. Так, обратите внимание, сколько вы бы могли заработать на монете АЦЦ, если бы зашли сюда 21 апреля, к примеру. Да? То есть на тот момент монета стоила 7 центов, сейчас уже 16 мая и цена монеты уже 1,96 доллара. То есть фактически 28 иксов вы могли бы сделать вы бы могли сделать там чуть больше, чем за 21 там, день, 3 недели, грубо говоря, да, 28 иксов. Судя по той схеме, которая здесь встроена, цена будет еще расти дальше с такими темпами. Здесь можно сделать несколько десятков иксов, а то и сотни. Ну, конечно, насчет этого я утверждать не могу, ну, покажет время, но так как растет данный актив, Вполне вероятно, что может быть и такой результат. Поэтому я буду здесь участвовать, поэтому вы тоже можете здесь принять участие. Предложение монет ограничено, поэтому рост курса монеты будет однозначно. Давайте не терять время, начнем, пожалуй, участвовать. всех нюансах буду рассказывать по ходу. Время, деньги. Смотрите, переходим на сайт. Ссылка на сайт будет в описании к ролику или в закрепленном комментарии. Переходим на этот сайт. Дальше мы заполняем, получается, почту, указываем свой логин, латинскими буквами я указывал, потом номер телефона указываем или там телеграм-аккаунт свой, дальше там будет ID партнера, то есть мой ID партнера Golden Dios будет у вас указано, поэтому дальше вы указываете пароль, подтверждаете пароль и указываете CAPTCHA и соглашайтесь и регистрируетесь. Дальше вам на почту придет ссылка с подтверждением своего аккаунта. Переходим по этой ссылочке и входим в аккаунт. Так, друзья, ну давайте по личному кабинету пробежимся. Рассказываю, что нужно сделать в первую очередь, прежде чем покупать криптовалюту от АЦЦ. Ребята, тут несколько будет ходовок, многоходовок таких, прежде чем что-либо купить. Ну, прежде чем купить криптовалюту от АЦЦ, реально. В настройках указываем аватарку, указываем платежные реквизиты, куда в дальнейшем вы будете выводить прибыль при желании также там можно указать двухфакторную защиту а, на свой аккаунт. Вот, на этом все. Дальше мы уже приступаем непосредственно к инвестированию. Чтобы купить криптовалюту ACC, по которой мы и будем делать иксы, будем делать деньги, вам необходимо купить соответствующую лицензию. То есть лицензия Silver, Gold, Platinum и VIP стоит они разных денег, эквивалентно криптовалюте VEC. То есть 30 долларов стоит. 30 век, 300 долларов стоит, 300 век и так далее. Вот эти тарифные планы Gold, Silver самые популярные здесь. Больше всего люди их приобретают. Вот я купил сейчас минимальную лицензию сроком на 90 дней. Сели Gold тоже на 90 дней, с Platinum тоже на 120 дней и так далее. То есть различие их в том лишь, что максимальный есть лимит на покупку и на продажу. Вот и все. То есть, тут максимум можно купить на 300 долларов, минимум можно продать на 150. Тут на 3000 долларов, на полторы можно продать и так далее. Спросите вы, как так вы можете купить 3 за 300, к примеру, а продать только лишь за 150. Как остальную часть продать? Вам необходимо будет в дальнейшем заново лицензию приобретать, чтобы продать оставшую часть, к примеру, денег. Но за счет того, что криптовалюта здесь делает сумасшедшие иксы, там где-то 5-6% в сутки, это будет не равносильно той прибыли, которую вы можете здесь извлечь, друзья. Поэтому тут такой есть интересный метод, ребята, заработка. О лицензиях еще дальше поговорим, дальше коснемся этого момента. По сути, это доступ к покупке криптовалюты ACC. Дальше, как только вы приобрели из -за лицензию за криптовалюту VEC, кстати, приобретать ее можно за криптовалюту VEC, как ее покупать. Здесь ее тоже можно приобретать сразу напрямую. Сначала забудете доллары, к выбрали доллары, да, выбрали сумму, которую хотите внести. К примеру, дальше выполняете пополнить, выбираете Perfect или Pair И, как в любом другом проекте, заносите сюда деньги. Дальше вы уже нажимаете купить криптовалюту век. Дальше вы выбираете то количество, которое вы хотите взять. Стоимость 1 доллар. Можно брать на бирже, но цена в принципе здесь и на бирже относительно одинаковая. Раньше, когда я сюда заводил деньги, буквально там три дня назад, конечно, на бирже было дешевле взять криптовалюту ВЭК, но сейчас не имеет никакой разницы реально по сути. По факту я вот сейчас буквально несколько часов проверял, что там цена одинаковая, что здесь. Поэтому такой момент. Единственное, я вот обменник не проверял этот, поэтому можно напрямую на сайте. То есть вы выбираете там определенное количество ВЭК, для покупки, дальше купить ВЭК и они с баланса доллары списываются и у вас появляется криптовалюта ВЭК. Ну а дальше уже просто заходите в личный кабинет и приобретаете соответствующую интересующую вас лицензию, дальше у вас открывается доступ к покупке криптовалюты ACC. то есть предварительно конечно заведите еще дополнительно деньги в долларах, чтобы вы уже за них могли брать эту криптовалюту ACC. Вы видите здесь график статистику роста данной криптовалюты, то есть 22 апреля стоимость была 0.14 14 центов, то есть было на старте когда-то 7 центов, соответственно сейчас мы уже наблюдаем уже более 2 долларов. Очень огромный спрос на данную криптовалюту и он продолжается по сей день и будет еще, на мой взгляд, длительное время продолжаться реально. Поскольку, смотрите, ордеров на покупку многочисленное число, многочисленное количество, а ордеров на продажу по факту нет. Соответственно, этим многим людям интересно данная криптовалюта, и они сейчас ее сюда, ну, здесь покупают. Вот. Тут есть не все так просто. Допустим, вы не можете прямо сейчас вот так вот взять, выбрать количество, ввести сумму денег и купить сразу по факту крипту. В первую очередь вы становитесь в очередь, вот смотрите, вы, допустим, поставили ордер на продажу, он у вас тут в самый конец опустился. И только когда он подойдет, ваша очередь на покупку, ваш ордер закроется, и вы купите по факту, по той стоимости, какая будет за криптовалюту c купите данные монеты. Вот смотрите, я, чисто вам для примера, я 10 мая, 10 мая выставлял ордер на продажу, то есть буквально 5 дней назад. 5 дней назад выставлял ордер на продажу, Получаю, на покупку, вернее. Монетки у меня эти еще не купились. Поскольку до мне еще ну, не подошла моя очередь. Вот Смотрите, моя очередь уже находится совсем рядом. Вот, то есть, смотрите. 1600. Вот моя очередь. То есть еще скоро, совсем может быть, день-два, и купятся вот эти, закроются вот эти ордера. Вот. Соответственно, если я сейчас куплю опять монеты ACC, вот эти монеты ACC, то мой ордер станет в конец очереди. И когда он закроется, я куплю эти монеты ACC и буду наблюдать, как они, когда они будут расти. По факту, буду наблюдать, как они будут расти. Вот такая схема заработка, друзья, здесь. То есть я ввожу буквально 100 долларов, я пополнил, дальше нажимаю купить ДЦЦ. Все, мой ордер был успешно создан. Вот смотрите, внизу по статистике, вот я открыл второй ордер уже 16 мая, 100 долларов. Видите? То есть всего я купил на 250 ДЦЦ. Из этих трех ордеров скоро мои два закроются и я куплю монеты на эти деньги, они у меня будут на балансе, которые я буду хранить здесь же. И потом, когда они иксанут я их, к примеру, продам, зафиксирую прибыль. Вот, как вы видите, иксов здесь эта криптовалюта сделала очень огромное количество. То есть, как я вам говорил до этого, там фактически 28 иксов. То есть есть еще куда расти. Это очень здорово. Вот, по статистике смотрите, сколько сюда людей завело денег. Всего сюда завело людей денег почти полмиллиона долларов, уже 440 тысяч долларов. Сюда, когда я заходил, было 80 тысяч, то есть очень огромный наплыв пошел. По поводу вот этого ордера, который я выставил буквально недавно. Вот смотрите, я сейчас опускаюсь конец, буквально вот так вот нажму. То есть смотрите, вот мой ордер на покупку 32, 33, 32, 33. То есть я буду ждать, ну, ну буквально может на это уйдет, может 5-6 дней, может неделя уйдет. И тогда мой ордер закроется, и я куплю за эти деньги криптовалюту от Ацци. Вот такая вот статистика. Вот, кстати, уже за сегодняшний день криптовалюта сделала 4,5%. К концу дня, в принципе, будет 5-6%. Сколько здесь делает криптовалюта? Достаточно очень огромный рост, очень огромный спрос и, соответственно, большой профит. Вот, друзья, поэтому вы можете тоже здесь поучаствовать, купить на ту сумму, которую считаете нужным, данную криптовалюту, и смотреть, как она растет, чтобы в дальнейшем на ней заработать. Отлично. Продавать можно криптовалюту здесь же. То есть вы выставляете количество от которые вы хотите продать, и нажимаете «Продать от СЦ. Вот и вся система, друзья. Вот, поэтому такие дела. По партнерской программе, если вы хотите здесь заниматься партнерской программой, смотрите по маркетингу, к примеру, я вам рассказываю. Тут есть четыре партнерских уровня. Допустим, вы взяли первый уровень за 30 век, за 30 долларов, silver да. Вы получаете от купленных лицензий в вашей структуре 10 процентов. Партнер получает, ну, покупает лицензии, вы получаете 10 процентов в криптовалюте АЦЦ, что самое интересное. Поэтому здесь маркетинг очень интересный и доходный. Но если вы, к примеру, взяли э, за Gold, за Gold взяли лицензию, то у вас откроются два уровня 10% и 20%. Вот. вот такой маркетинг здесь выгодные очень, поэтому смотрите на какой вам уровень лучше всего заходить, на что вам больше всего выгоднее заходить и участвуйте, используйте партнерскую программу, друзья, реально, почему бы и нет? Вот, поэтому такие дела, друзья, я вот здесь участвую, проинвестировал, купил вот эти АЦЦ и буду следить дальше за дальнейшим их ростом, друзья, поэтому добавил в свой инвестиционный портфель такую интересную новинку. Пишите, задавайте вопросы, обращайтесь, если у вас возникли э, вопросы, с радостью помогу, отвечу. До скорых встреч на канале, увидимся в скором будущем вновь. Всем хорошего настроения, всем пока.